Самая главная ценность программы «Ментор-коуч» в том, что она позволила посмотреть и на коучинг, и на менторинг гораздо глубже, чем я это делала раньше. Менторинг для меня раскрылся как способ поддержать ментии в его росте. Я научилась видеть глубину в сессиях, разные динамики между коучем и клиентом между темой, которая, как называется, тема в коуче, которую приносит клиент. В общем, такие нюансы я начала видеть, и это во многом благодаря этой программе. Мы разбирали большое количество сессий. То есть все обучение шло через практику. И на эти сессии мы смотрели через призму компетенции и... Через, ну, и какую-то динамику изучали, да, взаимодействие между коучем и его клиентом. И вот, вот эта практичность, она придает огромную ценность курсу, потому что когда есть очень много теории иногда ее потом не знаешь, как применить. А здесь все было очень-очень живое, и буквально сразу можно было это нести в мир, в практику. Мои сессии как коуче а стали намного глубже, интереснее. И я после этой программы начала активно практиковать менторинг, индивидуальный менторинг, большое количество групповых менторингов. И ну, эта область моего профессионального развития просто начала расцветать. И программа дала большое этому и, и толчок, и уверенность в себе, чтобы это делать, и большое количество примеров, как это можно делать по-разному. И это помогло мне в том числе и свой стиль как ментора и найти, и быть с ним в комфорте. Я получала огромное удовольствие от работы с коллегами. На этом курсе было очень большое количество рефлексии. Это когда мы с коллегами обсуждали сессии вне занятий, потом обсуждали сессии на занятиях, потом после того, как мы обсудили, мы еще раз делали какую-то индивидуальную рефлексию или писали домашнюю работу. Вот такое количество анализа и такое количество разных очень взглядов от коллег, потому что каждый Коучи, а на курсе опытные коучи обучались. Каждый увидел что-то свое, предносил что-то свое, и, конечно, вот в этом пространстве очень обогащаешься. Мы перенимали опыт от зарубежных коллег, то есть мы разбирали примеры менторингов коучей МСС с большим опытом Мэрио Морритс, Питер Вритца, и они делились своими моделями, своими подходами, и это тоже очень-очень обогащало. Ну, я очень хорошо и давно знаю школу, я проходила все ее программы, я являюсь тренером этой школы, поэтому это такой естественный шаг, шаг и путь. Я очень доверяю тому, что делает Светлана из Ирландо, поэтому даже никаких сомнений в том, чтобы ну, проходить этот путь вместе с ними не было.